Здравствуйте, меня зовут Владимир Шаров, я хочу снять о себе аудио-видео резюме для моего будущего, э, я надеюсь, работодателя, может постоянно, может временного, так как я ищу работу. Хочу рассказать немного о себе, мне 44 года, я живу и работаю в Санкт-Петербурге, инвалидность у меня второй рабочей группы, но она мне не очень мешает. В принципе, что я могу? Я могу работать как удаленно в интернете, только не на полный рабочий день выполнять какие-то вещи. Может быть, по модерации группы ВКонтакте, и также продвижению. Вот у меня есть такой сайт, сделанный на ВИКС. Навыков программирования у меня нет, но я могу сделать сайт на ВИКС. Допустим, на это может быть никому и не нужно, но продвинуть эм, группу, или сайт, информацию да, о каком-то бизнесе, товарах, услугах. Это я могу сделать. Сайт Navix, в принципе, любой человек сам может создать. Но говорят, что немедленно загружается, поэтому не очень популярно. Но продвигаются они хорошо. Во всяком случае, в Гугле, Google, в, Google, да, в поисковой системе Google они хорошо продвигаются. Но в Яндексе, в общем, тоже не тоже неплохо, если правильно все сделать. Сайт, конечно, можно сделать попроще, не обязательно с такими картинами, но мне нравится так спокойно, успокаивает. Также продвижение сайтов и групп в соцсетях. У нас вот группы, пожалуйста, ВКонтакте. Вот это моя страница ВКонтакте. И также группы. Хотя они немногочисленные, но все равно вот в этой группе я модератор. Три года уже работаю модератором. И эти группы я сам создавал. Здесь я учу корейский язык, а остальные группы это для проекта. Для проекта создания портала для инвалидов. Может быть простого сайта сначала, потом портала. И во всех этих группах размещаю информацию о всех работодателях, которые предоставляют работу инвалидам. Хотя группы немногочисленные, но их так как много, там заходят люди. В принципе можно размещать информацию, как вы понимаете, и не только в этих, в моих группах, да, ну и во всех группах во всех группах по поиску ВКонтакте. Группа это может каждый короткий обучающий видео. Доставка в Ленобласть стрела ⁇ это основная, основной мой вид, де, вид деятельности, так как я курьер. Доставляю в Ленобласть. Ну По Санкт-Петербургу, в принципе, я курьером подрабатываю, но не работаю на полный рабочий день. А в Ленобласть, пожалуйста, могу доставить корреспонденцию, документы, небольшие, небольшие какие-то товары. Ну, может быть, если побольше чуть-чуть груз, то у меня есть тележка. Ну, в принципе, заранее, если срочная доставка, желательно... За сутки вот у меня тут новое расписание службы можно почитать. Это что касается доставки. Это что касается доставки Здесь возможна корректировка, конечно. Это примерное расписание. Ну, тарифы прежние. Тарифы прежние низкие. Так они, собственно, и остаются. Опыт у меня более 10 лет курьером, курьером, экспедитором. В различных курьерских службах, как крупных, так и не очень крупных. Деловой Петербург. Это газеты. Да, у нас Деловой Петербург, газета Экспресс, Петербург Экспресс и э, разные службы. Также Даймикс и все остальные, какие еще могут быть. Также... По почтовым ящикам. да, Экстрабалт. В экстрабалте я работал. Деловой этот э, петербургский дневник разносил. И также газеты. Распространял газеты. Раздавал газеты, раздавал листовки, промоутер тоже. Резюме у меня здесь выпущено. Где-то оно. И, собственно, обо мне можно почитать и в группе ВКонтакте. И можно вот на этом сайте почитать обо мне полное, так сказать, практически полное жизнеописание. Из этого сайта потом, возможно, я его переделаю. Будет такой прототип портала. Но ну, сам портал, конечно, будет не на Виксе. И здесь в основном все обо мне и написано. Все чистая правда, все это так и было. Сейчас я уже со здоровьем у меня более-менее... Может быть, с физическим, а, с, визи, с физическим бывает, но в принципе там мне ничего не мешает. Занимаюсь сейчас в основном работой в интернете, как вы понимаете, просто ради того, чтобы сделать этот портал. Ну, сама идея. Также SEO, почему у нас называется рекламный шалаш продвижения сайтов, потому что мы обучались SEO, был такой проект. И работало несколько человек, инвалидов, сотрудников подрабатывало. Размещали, продвигали. Кого смогли, того продвинули. В принципе, даже те, кто у нас сейчас остался, с кем мы уже не общаемся. Но это все было у нас на добровольной основе. И весь проект финансировался из моего бюджета. И те, кто сейчас у нас и на этом сайте, и также в группах. Это все у нас на добровольной основе. То есть на Вот Это к тому, что я могу, я могу делать в интернете. Да, чтобы было... Понимание, что я могу, что не могу. Также возможно, что могу найти работников среди инвалидов, допустим, на кому надо и контекстную рекламу, и какую-нибудь другую. Что касается, что касается другой сферы деятельности. Вот как бы три такие основные сферы, наверное. Даже или 4. То есть это продвижение, продвижение в социальных сетях. Могу сделать группу ВКонтакте. Вести ее, да, модерировать. Не просто, да, модерировать, а общаться с подписчиками, приглашать. Вот такого плана. Но это я повторюсь не целый день, потому что у меня есть канал на Ютубе. Есть канал на Ютубе, где. У меня вот, как вы видите, сколько плейлистов. И в каждой я снимаю каждый день. Бывает, по одному видео, по два. Это все, что касается проекта для инвалидов и все, что касается обучения корейскому. Ну, здесь я не обучаю, могу научить э, читать и писать, но я сам учу корейский, поэтому это уже будет около на двух лет то есть полтора года и самостоятельно поэтому еще у меня есть школа школа м, русского языка там я Это третье направление здесь у меня еще одна из моих групп Инвалиды ищут заказчиков-покупателей. Вот, собственно говоря, я обещал снять аудио-видео резюме. Вот я его снимаю. И желательно, чтобы у нас ребята... Ну, у нас разные ребята в группах. У кого-то с разными заболеваниями. И они могут делать аудио-видео резюме про себя. То есть могут делать видео резюме и писать, что надо говорить. Я могу озвучивать, я могу... Снимать даже, они могут сами видео не снимать, а присылать какие-то э, фото своих работ, допустим, да, или что они умеют э, текстом присылать. Я могу рассказывать, показывать фотографии, как, в общем-то, я это всегда делаю э, про всех э, ребят, которые в проекте здесь, да, инвалиды. И я представляю также фирмы, которые в которых работают инвалиды. И наших также друзей, потому что в проекте, естественно, не только инвалиды могут быть. Проект портала. Вот у меня недавно, сегодня только я сделал группу проект портала. И там я приглашаю всех и волонтеров, и э, спонсоров, меценатов. Э, всех просто для обмена опытов. Просто те, кому по душе такая идея. Вот. Но это я немножко отвлекся от темы работы. Здесь, в принципе, да, на моей странице написано «Обучение, чтение и письмо для детей трех десяти лет, подготовка к школе». Это что касается русского языка. Я сделал тоже группу, и там хочу выкладывать видео. У меня сейчас группа для иностранцев, так скажем, да, знакомство с алфавитом и на Ютубе, и ВКонтакте. Там А, Б, В, Г, Д. А это именно для детей. Я хочу так сделать. И также это не только ВКонтакте, но и желательно просто ВКонтакте, как вы понимаете, безвозмездно. А это что касается подработки. То есть, можно сказать, фриланс такой. Также, да, доставка по Ленобласти. Вот здесь ссылка на сайт. И, может быть, кто-нибудь будет читать. Да, будет, конечно, дети это дело такое. Дело тонкое, да, и буду читать, что у меня тут написано э, про наркотики. Но это на самом деле шутка. Потому, почему? Потому что я неоднократно давал объявления о курьерской своей деятельности на Авито в том числе еще где-то. И мне приходили, э, также смс мне приходили посреди ночи, что не хочу ли я э, заниматься... Вот такой вот деятельностью. Ну, и мне это надоело в конце концов. И я написал это ВКонтакте, что в качестве, в качестве шутки. И мне перестали приходить такие предложения, потому что я наркотики не распространяю. Я никогда не распространял их. Работал всегда курьером в нормальных фирмах. И также частным образом. Работал, подрабатывал, и э, все были да. Почему я еще говорю, что это любимое мое занятие? Потому что там, помимо опыта, у меня есть э, у меня есть такой навык, как ориентировка. Ну вот, слава богу, я не знаю так, как это получилось. Если я где-то не, не ориентируюсь, я все равно нахожу, я понимаю, куда мне идти, да, где-то как найти. Даже не только в городе, почему я говорю, что в городе мне не очень уже даже интересно, потому что, конечно, я не весь город знаю, там, может, какие-то названия улиц я не знаю, но, в принципе, в городе все найти реально. Но мне интереснее уже что-то более такое сложное. То есть, допустим, я куда-то поехал найти где-то там. В каких-то таких местах у меня есть тоже. Это такие уже заказы были. То есть, и зимой и летом, да, это может быть отдаленное и ладейное поле. Как вы сами понимаете, не ближний свет. То есть, я ездил потратил сутки тоже по заказу от курьерской службы в поле, ну все, что касается там, да, и сосновый бор, луга, вот это, пожалуйста, ради бога. И а, у меня что есть для курьера, я считаю, такие качества, да, это пунктуальность, то есть на час, на два. Да, даже на 15 минут я опаздываю очень редко. Я могу рассчитать время, да, и сказать заранее, когда я буду. И, э, слава богу, все так и получается. Вот, приехать точно по адресу, в точно назначенное время. И доставить все в лучшем виде, да, документы и какие-то... Не обязательно, потому что я в основном в основном хочу, чтобы работать для людей. То есть, да, мало ли кому-то что-то надо доставить, может быть, кто-то срочно надо отправить что-то в область, может быть, ключи привести или еще что-то, да, и чтобы рассказать сразу о себе, чтобы человек не думал, что я что-то там сделаю, как бы такой вред какой-то причиню я обыкновенный курьер вот и все я доставляю у меня и, и даже и конверты есть да и в конверты ну сейчас это можно их э, такие пласти пластиковые надписать запечатать и все это да никогда у меня ничего не пропадало всегда все было разнесено всегда все было доставлено вот поэтому так как я фрилансер да вы понимаете поэтому конечно я работаю для людей для простых людей и для микробизнеса. Для микробизнеса, потому что остальным э, фирмам нужны подтверждения, нужны какие-то справки, кто оплачивает из бюджета фирмы, а не сам от себя платит. Но так как тарифы у меня низкие, поэтому в основном для, для любых у меня скидки для пенсионеров для инвалидов естественно, ну там в группе можно почитать. Вот, обучение чтению письма, это идет как бы не, то, не только в качестве какого-то урока, там, час или два, а я могу также и посидеть, посидеть с ребенком в это время, и поиграть могу, и погулять могу, и могу также и научить. В принципе, у меня проблем никогда не было с чтением и письмом. Если на канал YouTube, YouTube посмотрите, там у меня для... Для всех, не только не только для... Но в основном, как бы, рассчитано, конечно, не на детей, а на более взрослую аудиторию, да. Но и для детей, мне кажется, тоже я могу это делать. В принципе, ничего тут сложного нет. Хотя дети сейчас уже все знают, да, как бы... Учатся, наверное, на том же Ютубе, смотрят ролики, ну... Я смотрел некоторые из них, может где-то есть хорошие, но лично я думаю, что так-то они усвоят, конечно. Но мне кажется, все-таки насчет письма, опять-таки, насчет каких-то это все-таки лучше делать непосредственно с тетрадками и э, с ручками, конечно. Но ну, не с трех лет, но может, может быть и с трех лет. Даже есть сейчас такие. Центры детские, где готовят руку к письму, да, потому что мы более-менее писали в свое время в школах, а сейчас дети, наверное, отучаются. Сейчас больше на мобильных все это делают, распечатывают, сейчас, мне кажется, больше уже в такую переходит область. Хотя тетради, конечно, никуда не пропали, тетради все, до сих пор все, слава богу, существуют. Вот, я сам люблю писать, а раз я люблю писать, я думаю, что кому-то это пригодится, передать это. Ну, дети разные, да, может, кому-то и не судьба, может, кто-то настроен по-другому. Вот, то, что обо мне информация на сайте, вы можете пройти. Сайт от нас, да, рекламный, почитать какие-то, может быть, вещи, Какие-то вещи, может быть, вам покажутся, которые, так скажем, подорвут доверие. Но я писал правду. Мне кажется, это самое главное, что я написал правду и кем я работал. Практически все, что... Да, с детьми также могу заниматься и которые дети, может быть, у них... Трудности с обучением тоже с такими детьми я занимался, хотя это были не дети, это были уже взрослые люди, больные, да, с заболеванием ДЦП, допустим, и интересовались. Хотели читать, и мне было очень интересно, главное, и человеку было интересно тоже изучать буквы, но не все, потому что некоторые не могут это чисто физически делать. Вот. А кто может, кто стремится и у кого есть возможность, конечно, лучше. Это делать, это дополнительный будет плюс ребенку. Если он научится читать и писать, но если интеллект, то все в порядке, то можно даже и на компьютере потом как-то выучиться, да, и подрабатывать. Это тоже реально, потому что ребята в том же интернате у нас и рисуют, и... В общем-то они живут совершенно, благодаря, конечно, перспективам, они живут с организацией. Да, они живут совершенно такой наполненной жизнью. Там, что касается и компьютерной, компьютерной деятельности, и вообще всяких кружков, да, что касается развития. То есть они заняты, они просто сидят, смотрят на стенку. Вот, поэтому я говорю, что не только с детьми, которые более-менее, которые здоровые, они быстрее, конечно, усваивают, и, может быть, моя помощь им и не совсем нужна. Они справятся в каких-нибудь... Да, может быть, еще такая вещь, что, что ребенка... Хотя, конечно, детские центры сейчас более-менее доступны, но, может быть, у кого-то нет такой возможности. В принципе, я думаю, я мог бы помочь в этом плане. Вот. Таким, таким образом, да, подытожу это резюме в своем аудио-видео. Три-четыре сферы деятельности. Это продвижение сайтов и просто даже не столько продвижение в поисковых системах, но размещение информации размещение информации может быть на этом сайте может быть в группах может быть где-то еще и это все у нас ссылки мы даем и на ю обязательно то есть я снимаю видео там тоже просмотров э, не очень много но смотрят э, уже за три года там около двух 2000, по-моему, 355 просмотров и под видео я публикую ссылки. И здесь выводится тоже на этом сайте что-то я что-то пишу. Вторая сфера деятельности это курьер по ленобласти и третья сфера деятельности это обучение. Чтению письму. Причем обучение чтению письму я вот сегодня только тоже создал такую группу. Вот это для взрослых. Ну, в принципе, может быть и для детей тоже. Это здесь все проекты, что касается инвалидов. Да, это у меня просто бывают мысли такие, может быть... Я, честно говоря, не знаю, что я буду в этой группе писать. Это я тоже только сегодня создал. Бывают какие-то смешные мысли, бывают умные. Чтобы не забыть, мало ли, на всякий случай. Чтобы не пропало для пользы. Вот портал для инвалидов. Вот обучение детей чтению письму. Здесь я буду выкладывать видео уроки, которые буду снимать. Для детей. И также э, русский язык, что касается... Не обязательно даже подготовка к школе, а может быть еще до школы. Занятия, что касается алфавита. Алфавита, что касается чтения и письма. А также корейский, но это кому надо. Корейский алфавит, письмо тоже и чтение. И арабский алфавит, арабский алфавит... Чтение письмо, ну там, э, там в основном это по желанию, по желанию э, тоже мало ли кто захочет. Ну, в принципе, это это конечно все насчет арабского, да, это дети определенные, у них сво свои есть учебные какие-то заведения, школы, ну Мало ли кому-то не обязательно, может даже детям, может и взрослым захочется корейские арабские алфавиты и, и читать и писать. В принципе, я могу научить так же, как меня учили. Вот. Все, на этом я аудио-видеорезюме заканчиваю. Жду работодателей, заказчиков, и не только я. И не только я. Кстати, вот все, все наши... Здесь вот в эту группу тоже заглядывайте. Инвалиды ищут работу. Здесь э, ребята у нас... Резюме мы публикуем, конечно же. Постараемся есть и развернутые. Ребята постоянно ищут подработку. Видите, с тяжелыми заболеваниями. Бывает первая группа инвалиды, которые умеют очень много... В компьютерах разбирается очень хорошо, хотя что-то они не могут. Может быть, одна сфера, да, может быть, какие-то работы вне дома они не могут выполнять. Там ни курьером, ни грузчиком, ни еще кем-то. Но в компьютерах разбирается так, в принципе, дома проводят много времени, компьютер основной у них источник. Занятия, занятия, да, и они его осваивают. И получше тех, кто у вот тебя, например, не очень хорошо им владею, потому что я очень много времени провожу еще и вне дома. Вот, поэтому заглядывайте тоже в эту группу. И юристы также у нас есть. Заглядывайте. И свои пожелания, да, пожелания. Только, э, только пожалуйста. Пожалуйста, с оплатой, да, с хорошей, более-менее такой оплаты, очень большая просьба. И без обмана, без того, чтобы человек и инвалид не пострадал. Вот, мы здесь не публикуем. Сетевые компании, реферальные ссылки тоже, тоже не публикуем. Всякий заработок с реферальными ссылками, только конкретно работодатель. Вот, как вы видите, да. Всем спасибо, всем удачи. Жду очень работодателей. Не только для себя, но и для всех наших ребят. А также в наш, в наш проект, ну как бы в наш, он может быть и не очень мой. Пока мой, а потом будет, может, общий какой-то проект портала для инвалидов. Туда я тоже жду. Туда я тоже жду всех желающих. До новых встреч!